Всем добрый день, сегодня у нас очередная распаковка связанная с фото-видеотехникой, а именно с двумя камерами Nikon Z30 и Nikon D5600, а более конкретно с объективами для этих камер. Чтобы была возможность на первое время использовать объективы под Bayonet F, который сейчас стоит слева на Nikon D5600, на камере Nikon Z30, у которой Bayonet Z необходим, Переходник Ну и в данном случае существует два варианта ФТЗ Первый вариант, ну там без цифрового обозначения И второй вариант Вернее второго поколения ФТЗ-2 Все пришло это из Китая, куплено на Али Пришло это в течение двух недель Достаточно быстро но ну, и по стоимости ниже, чем в российских магазинах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 и давайте вскрывать смотреть что находится внутри а внутри нас встречает документация на нескольких языках японский английский французский испанский и так далее другие языки первый японский но ну, есть английский если что почитаем есть и комиксы Он есть Гарантийный талончик, который заполняется. Но, как правило, не заполняются они. А все осуществляется за счет кассовых чеков. И внутри у нас спрятан сам переходник. Добавляем упаковку. Такого плана. Вот такой вот переходничок. Здесь для... Установки объектива, а здесь установки в камеру Nikon Z. У первого поколения здесь есть внизу выступ, и в выступе есть еще резьба 1,4 дюйма, чтобы в случае чего центр тяжести, если вдруг приходился на этот переходник, его закреплять, соответственно, в эту резьбу установочную сделан в китае есть и серийный номер здесь вот у нас есть объектив давайте попробуем установить его при помощи этого переходника на камеру z30 Здесь есть кнопка для того, чтобы отфиксировать. И как видим, все у нас функционирует. Итак, я вам продемонстрировал переходник FTZ-2 для того, чтобы использовать на байонете Z объективы с байонетом F. Связано это с тем, что на окропнутые камеры в настоящее время существует только три объектива, а именно стандартный их DX объектив 1650, который поставляется вместе с камерой. Дальше есть 50-250, тоже иногда поставляется вместе с камерой и вместе с Первым объективом 1650 и третий недавно вышел это 18 тоже для dx камеры объектив у каждого объектива есть просветляющиеся стекла что достаточно хорошо и особенно на китовом 1650 dx есть фокусное расстояние от 16 что положительно не 18 с байонетом z Хотя можно и ставить полнокадровые, там единственный угол чуть уменьшится. Но есть один отрицательный момент. Вот у этих крупнутых объективов есть стабилизация внутри предусмотрена а вот на полнокадровых объективах там стабилизации внутри объективах нет потому что в полнокадровых камерах эта стабилизация существует внутри а именно матричная стабилизация вот один отрицательный момент Итак, я вам продемонстрировал адаптер для использования на камерах с bayonet z объективов с bayonet f каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал информацию